Просто посмотрите, горит Крымский мост. Только что бахнуло две минуты назад. Вот, да. горит. Система, да, да, да. поезд скажи? горит. А дорога, три три дорога а дорога повреждена а, тоже, дорога повреждена, поэтому, едва, наверное, ну, я доберусь до дома, наверное, и до, взорвали, до парома, до этого, что-то да, прилетело, по-моему, да, полоса. полоса, да, видишь, он